Всем привет! С вами Виктория и канал Кулинарим. И сегодня мы будем готовить салат с крабовыми палочками по-новому. Салатик не совсем обычный в приготовлении, но получается очень вкусный. Готовится из доступных продуктов и будет шикарно смотреться на вашем праздничном новогоднем столе. Подписывайтесь на мой канал, если вы еще этого не сделали. Жмите на колокольчик и давайте же скорее готовить. Для начала отварим 4 яйца. Для того, чтобы яйца легко очищались, я добавляю в кипящую воду пол чайной ложечки соли. Затем на мелкой терке натираем 150 грамм твердого сыра. Два яйца разделяем на белки и желтки. и натираем на средней терке желтки и 2 яйца. Смешиваем 4 столовые ложки майонеза с двумя зубчиками чеснока. Хорошо перемешиваем. Как вариант, вместо майонеза можно использовать греческий йогурт или жирную сметану. В мисочке смешиваем натертый сыр, яйца и заправляем майонезом с чесноком. И все тщательно перемешиваем. И теперь нашу смесь нужно посолить. И поперчить по желанию если получилось немного густовато можно добавить еще одну две столовые ложечки майонеза греческого йогурта или сметаны и занимаемся крабовыми палочками каждую крабовую палочку нужно вот так развернуть собираем наш салат Выкладываем первый слой и смазываем подготовленной намазкой. И выкладываем следующий слой крабовых палочек. Получается такой как бы закусочный тортик. И опять смазываем подготовленной намазкой. И опять крабовые палочки и намазка. И так поступаем до самого конца, пока не кончатся крабовые палочки. По бокам салатик можно слегка смазать майонезом. Посмотрите, как красиво уже получилось. Просматриваются слои. Сверху салатик посыпаем натертыми белками. И в таком виде убираем салат в холодильник хотя бы на 1-2 часа. Хорошо пропитаться. Давайте же отрежем кусочек и посмотрим, какой салат получился внутри. Посмотрите, как красиво получилось. Обязательно приготовьте и попробуйте. Я немного попробовала, получилось очень-очень вкусно. Всем желаю приятного аппетита. Если видео вам понравилось, не забудьте поставить лайк. Подписывайтесь на мой канал. Пользуясь моментом, хочу поздравить всех с наступающими праздниками. Всего вам самого доброго и до новых встреч. С вами была Виктория.